Всем привет ребята смотрите сейчас мы будем делать такой небольшой проектик сразу скажу и забегу наперед что видео может быть затянется нам нужно будет перепланировать частный дом есть такое желание убрать одну часть дома но я категорически против людям объяснял они говорят мы все понимаем но ты можешь показать как это будет выглядеть я, да, конечно, могу. Благодаря такой чудесной программе. Сейчас мы это будем делать. Смотрите. Сейчас я просто-напросто сделаю вот такой вот план. Где-то вот так вот. Так, сейчас мы сразу раз, раз создадим а, зоны комфорта. Так, вроде бы все, что есть, я сделал. Так, самое главное. Смотрите, здесь вот у нас есть план. Он нарисован от руки. И по этому плану я вот сейчас накидал здесь вот такой вот план. Сейчас этот я немножечко отдалю чтобы вам было. Понятно и видно, что здесь происходит. Вот он в готовом виде. Так, сейчас мы сделаем немножечко красоту наведем. Побыстренькому. Надо, наверное, записать. откаты чтобы это все делать намного быстрее так. так есть такое дело это эту часть я не трогаю. Почему? Потому что вот этот вот предбанник хотят убрать. Либо что-то с ним сделать. Да, кстати, кстати, кстати, я забыл сделать кладовку. Теперь все. Поэтому я его не разукрашиваю. Точнее, не облицовываю кирпичом. Кому как удобно. А наша задача что-то с этим придумать. Я банально и просто, я долго не думая, я придумал такую штуковину. Из этого всего сделать ванную комнату. Я понимаю, что оно не соответствует чуть-чуть, наверное. Так, а тут надо тоже чуть-чуть его расширить. Где-то вот так вот. Вот. Есть такое дело. И нам нужно что-то с этим придумать. Я решил. Да, я решил, что так как в доме отсутствует... туалет и ванна, то почему бы с этого не сделать туалет и ванну. Но я пошел немножко дальше. Сейчас мы сделаем сначала то, что я задумал. Есть такое дело, то у нас чуть-чуть не так стоит. Вот так. но я противник того чтобы э, унитаз и ванна было вместе поэтому мы просто возьмем и отгородим все дело вот таким вот образом так отгородили вот как у нас все это дело там получается вот таким вот образом Поэтому мы сейчас поставим там ванну. Вот. И немножечко эту комнату распланируем. Совсем чуть-чуть. Хотелось бы, конечно, поставить, но не получается. Окей, ставим ее сюда так же разворачиваем почему-то оно до горы непонятно чем стоит так. и сюда же мы поставим стиральную машину а стиральная машина у нас стоит где конечно же на кухне больше ей негде стоять ставим сюда теперь я объясню почему я все расставил именно вот в таком порядке Uh, в принципе в принципе uh, правильнее будет сделать наоборот то есть мы это все отсюда убираем сейчас объясню почему этот унитаз который переносим сюда сюда и стены. Ну, пускай будет так, по просторне. Потом мы ставим ванну, потом мы ставим стиральную машину, а потом мы ставим самураковые. Почему именно так? Да просто банально. Просто. Потому что у нас вот в этом углу планируется быть канализация. То есть канализационный сток. Вот. Канализационный сток. Либо здесь, либо вот в этом-в этом месте. Но я думаю, что в этом углу будет правильное. Хотя, не факт. Для чего, короче? Для того, чтобы унитаз, все с унитаза ишло сразу в канализацию. А не ишло по всей системе. Это неправильно. Правильно идет канализация. У нее своя труба. И потом уже идет ванна, умывальник, стиральная машина и канализация опять. Я считаю так правильно. Кто считает иначе, дело ваше. Объясню почему я именно считаю так. Потому что если мы поставим сюда ванну, сюда унитаз, сюда канализацию, то все... Вы поняли, что отходы жизнедеятельности нашей санитаза будут идти через ванну и в канализацию. Ну вроде бы, да, ну ничего страшного. Но страшное в том, что в, канализ... в ванна есть отверстие. Да, там есть сифон, но все равно запахи будут идти. Если вам нравится, ну дело ваше. Так, с этим мы делаем закончили. Сейчас мы поставим сюда двери, чтобы уже картину эту закрыть и перейти э, к более интересному. Так, ставим сюда дверь, делаем копию и ставим вот сюда дверь. Двери, понятно, что они огромные, они с вами подходят. Здесь надо ставить двери шестидесятки. Потому что это ванная комната. Давайте уж и везде дверь, если начали двери ставить. Давайте везде поставим. Здесь желательно дверь поставить 90, потому что занос мебели и тому подобное. Так. Так, что мы будем делать вот с этим, а с этим мы делаем все банально, просто мы просто берем и расширяем ее, то есть мы вот это все, весь этот предбанник, сносим. Если он, конечно, в нормальном состоянии, то есть нормально, то есть мы просто достраиваем эту часть. Просто достраиваем, и все. Если оно в очень страшном состоянии, то есть там фундамент уже хана, то желательно это все снести, восстановить фундамент и заново все это собрать. Вот. Заодно под, под канализацию сделать выводы и тому подобное. Что? Для чего вот это нам? Ну, кто подумал, что это будет веранда, вы ошиблись. Это не веранда. Это мы вот так вот берем. Где-то вот так вот немножечко. И перекрываем. Делаем комнату. Потом мы берем просто арку арку. Что-то у меня все не с того бока. Чуть-чуть ее конечно расширяем. Вот так. То есть у нас получается вот такая арочка. Как известно что это гостиная это у них кухня это две спальни на кухне понятно что готовится еда Давай еще окна поставим что-то мне тут говорил что может быть но мне реально хочется поставить окна тут, по моему два окна здесь у нас Одно окно. Здесь у нас тоже два окна. Здесь у нас, по-моему, не помню. Ну ладно, пускай давайте будет одно окно. понятно что нам нужно сюда окно поставить но тут вопрос я не знаю вот одно окно ставит здесь или два как бы два лучше больше света вот Ну как же без стола? Сейчас поставим стол. Немножечко сделаем его овальным. Вот. В принципе, вот так вот я вот вижу эту... В этот дом. Вот таким вот образом. Но ну, так как это уже у нас полноценный дом, значит мы его... Ну, Неполноценно я имел в виду, я имел в виду, что он уже э, совмещен с этим домом, да, чтобы дополнить эту всю картинку, чтобы она уже не выделялась из общего фона. Вот что у нас получилось. Получилось то, что на двери нет. Это вот самая крутое, что здесь может быть. Это отсутствие дверей. Так, все, двери у нас есть. Замечательно. А в принципе, в принципе, как в частных домах здесь можно сделать окно. Почему бы и нет, его можно сделать вот таким вот макаром. Маленькое окошечко. Только его нужно, я так понимаю, опустить. Ну, где-то вот так. Все. Теперь окно у нас есть. Замечательно. Ну, конечно, если бы окно было еще вот таким, было вообще офигенно. Вот, вот это моя идея. Я думаю, идея очень обалденная и очень классная. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем огромное вам спасибо. И всем удачи.